Тебя встречаем на вокзале, нам не по пути Но зачем едешь со мной в ёбаные куранты? Вызвали тебе ментов, я уже был очень рад Меня повязали и теперь с тобой грумый гад Мы сбежали, убежали и как девочки бежали Грабили тупых прокожих, у бомжей в дяру брали У бонги был лавровый лист меня друзья не видят, как устал я анаргий, анаргий, анаргий, анаргий, анаргий, анаргий, анаргий, анаргий. мама говорил, полюбил, ты дебил, не сбежал Ты из дома, я закон, а ты икона И зачем нужны нам деньги, я не знаю сам Учеба ровать и вдуперик свой хлам, мои фотографии у тебя на стене. В это время твои руки у тебя в музее, но ты даже не знаешь, кем являюсь я. А в комментах пишешь, что она выберет меня. Oh. И мама говорила, падет, пьет, пьет, пьет, пьял. Ты из дома ясно, как ты иконы. И зачем нужны нам деньги, я не знаю сам. Учеба ровать и вдуперик продавать свой хлам, мои фотографии у тебя на стене. Музыка сметает нас, мы в районе теплотрасс Мы уже согреты, но купим нам еще пивас Эти сопли не для нас, мы закидываем нос Вижу мяч перед собой, в передаче дает пас Мы играем в баскетбол, ногой забиваем гол Наша клюшка не нужна, ведь с собой есть топор Я бегаю я за людьми, не кидаю кемпичи Я убегаю по чаймашине, приехали менты И у мама говорю, полюбил, ты дебил, И сбежал Ты из дома, я закон, а ты икона И зачем нужны нам деньги, я не знаю сам Чебарабачик ну перед продавать свой хлам фотографии фотографий У тебя на стене в это время твои руки У тебя пиздец Но ты даже да. не знаешь, кем являюсь я А коментах ты жещана выбей меня